Перед началом ролика хочу попросить тебя я подписаться на мою дискорд группу. Все ссылки и коннекты вы найдете в описании. Гивнем. Me... Спасибо. Нет. так всегда, ребят. Так контент записывается. Я не знаю, ребят, до 3 мп 5 ок Изи вообще развился. До... За сколько там? За два часа стрима. Пиздец вообще легко. Ну, я просто опытный, понимаете? как бы 8 часов, восемь тысяч часов на игру эту игру.